В январе очень много астрологических событий, поэтому начнем мы с самых главных, которые будут длиться даже больше, чем только один месяц. К слову, Сатурн и Юпитер перешли в ваш седьмой сектор. До этого они были в шестом, и в двадцатом году они делали очень сильный акцент на тему работы и здоровья. Это могло давать ощущение постоянной загруженности, После перехода Юпитера и Сатурна в седьмой дом вы, с одной стороны, почувствуете облегчение, так как большинство вот таких задач, которые нужно решать прямо здесь и сейчас, остались позади. Точно так же и вопросы по здоровью могут выходить уже не на первый, а на второй план. Юпитер и Сатурн в седьмом доме дают большую ориентированность на людей, это необходимость взаимодействовать с окружающими, находить общий язык, это необходимость включать дипломатию в разговоре. В целом по седьмому дому у нас идут специалисты в разных областях, возможно, вам нужно будет обратиться к такому специалисту для того, чтобы решить какой-то важный вопрос. Это может быть репетитор, юрист или другой компетентный в своей отрасли человек. Марс, планета активности, 6 января переходит в знак Телец и будет в нем находиться по 4 марта. До этого Марс полгода находился в знаке Овен в вашем девятом секторе и… Это создавало такой эффект внутреннего поиска, духовного поиска. Возможно, вы в этот период пересматривали свои ориентиры, свои идеалы. Это мог быть период погружения в то, что вы верите. Это мог быть поиск вдохновения или человека, который вас будет вдохновлять. В любом случае этот период остался позади, и… 6 января марс переходит уже в ваш десятый сектор и это дает возможность действовать в личных целях, добиваться поставленных результатов. это дает возможность быть активным, проявлять инициативу ради достижения чего-то значимого. Это очень хороший период в плане работы карьеры. но в принципе энергию марса вы можете применить в любой сфере, которая для вас на данный момент является значимой. Переходим с вами к привычному формату прогноза. Будем рассматривать по датам и по аспектам важные события января. И начнем мы с соединения Меркурия и Плутона, которое произойдет 5 января. Это соединение будет в вашем шестом доме, и оно может дать вам ситуацию, в которой вы почувствуете, что должны вот именно каким-то образом поступить. То есть вот начинается месяц такого яркого чувства долга. Это время, когда вы можете углубляться в тему работы, обязанностей. Возможно, это период, когда еще нужно будет решить какой-то вопрос по здоровью. Но в целом это период глубоких размышлений, то есть многое будет зависеть именно от постановки вопроса и от того, насколько вы будете готовы решать этот вопрос прямо сейчас. Это может быть также время важных переговоров, важного сообщения, которое будет менять вашу жизнь. 8 числа Меркурий переходит в знак Водолей и будет в нем находиться по 15 марта. Очень долго Меркурий находится в одном знаке. Это связано с тем, что в феврале Меркурий будет ретроградным. Так что учитывайте эту информацию, планируйте в соответствии с этой информацией свое время. Середина января максимально подходит для новых начинаний, для того, чтобы что-то затевать, пробовать, экспериментировать. меркурий Водолее любит тему новизны. Не бойтесь ошибаться в этот период, так как в феврале у вас будет возможность все исправить и переделать. Меркурий все это время будет находиться в вашем седьмом секторе. Партнерство и взаимодействие с людьми. Это говорит о том, что может быть для некоторых львов этот период таким длительным этапом переговоров в каком-то вопросе. Это может быть поиск своего специалиста. Это может быть время, когда нужно прийти к какому-то согласию с другим человеком, найти общий язык в каком-то вопросе. В любом случае… Это время такой тесной коммуникации с окружающими и именно от того, насколько будет получаться эту коммуникацию выстраивать, будет зависеть многое и в первую очередь темп вашего развития в ближайшие два с половиной месяца. 8 числа Венера переходит в знак Козерог и будет в нем находиться до конца месяца. Венера в Козероге находится в вашем шестом секторе работы и здоровья. Поэтому в целом январь нельзя назвать загруженным месяцем в плане работы. Вы не будете много работать в этом месяце, но при этом финансовая сторона вас порадует. К тому же по темам здоровья Венера также дает скажем, облегчение, она дает возможность легко решать вопросы, связанные со здоровьем. Главное соблюдать режим, не забывать о правилах питания, активности, если до этого данная тема была для вас актуальной. С 6 по 9 число очень хороший период в плане решения деловых вопросов, вопросов, связанных с вашей деятельностью, так как Венера и Марс будут в хорошем аспекте между собой, и они как раз объединят 10 и 6 дом. Благоприятный аспект между Венерой и Марсом дает возможность находить общий язык с противоположным полом, но также это аспект сильной увлеченности чем-то или кем-то. Поэтому в этот период времени может появиться сильная заинтересованность в том, чтобы выполнить ту или иную работу, либо служебный роман. 10-11 число — очень важные дни в плане взаимоотношений с окружающими. Меркурий будет в соединении с Юпитером и Сатурном в вашем седьмом секторе, а также в этот период Юпитер будет в хорошем аспекте к Хирону. Это даст возможность находить альтернативные способы решения тех или иных вопросов, которые возникают у вас с другими людьми. Это период, когда есть возможность выбрать, с кем сотрудничать, с кем и каким образом выстраивать дальнейшие отношения. 12 и 13 число — достаточно напряженные дни. Во-первых, Марс будет делать квадрат к Сатурну. Это подразумевает большую загруженность и то, что дела будут продвигаться медленно и с усилиями. Но все же это хорошее время для того, чтобы вложить силы и получить результат. А 13 числа будет новолуние в Козероге, в вашем шестом доме. Для некоторых львов это может быть начало нового проекта или новая работа. В любом случае, в середине месяца вы будете готовы взять на себя какие-то важные обязанности. Это период, когда вы готовы выполнить свое обещание или можете дать новое обещание, которое в дальнейшем будете соблюдать. С 10 по 18 число будет очень ярко ощущаться энергия урана. Дело в том, что 14 числа Уран разворачивается в прямое движение в вашем десятом секторе. Поэтому середина месяца может принести сюрпризы, неожиданные ситуации в ваших жизненных целях. Ваши цели могут меняться в это время. И это может касаться, в принципе, любой сферы, как работы, так и личной жизни. В любом случае... Нужно проявлять определенную гибкость и в то же время быть продуманным человеком в этот период. С 20 по 29 число соблюдайте максимальную осторожность в вопросах работы вообще во всех вопросах, которые вы считаете для себя значимыми. Дело в том, что Марс, Уран и Лилит будут в конце месяца в соединении. Соединение Марса и Урана дает желание делать все быстро. Это аспект скорости в любых действиях. Присутствие лилит вносит яркое эмоциональное искажение происходящего. Поэтому вы должны отдавать предпочтение тем делам в этот период, которые были запланированы ранее, которые вы хорошо продумали. Не действуйте спонтанно, не действуйте сгоряча в это время. И в целом это аспект такой повышенной конфликтности, вспыльчивости. Может, к примеру, быть эм, недоразумение с э, человеком, который выше вас по статусу, с вашим руководителем или с тем, от кого что-то зависит в вашей жизни. Старайтесь, опять-таки, эмоции максимально контролировать в это время. С 24 по 29 число Солнце будет находиться в соединении с Юпитером и Сатурном в вашем седьмом доме. Очень надеюсь, что этот аспект поможет вам сохранить баланс во взаимоотношениях, найти истину и донести суть, свое видение другому человеку. в любом случае энергии очень противоречивые. Поэтому не стоит зацикливаться на чем-то одном, не стоит упираться в какой-то один вопрос, нужно смотреть на ситуацию с разных сторон для того, чтобы не сделать ошибку. 28 числа будет полнолуние во льве. К тому же в этот день будет соединение Венеры и Плутона в вашем шестом секторе. Полнолуние — это тоже очень эмоциональное время, но это также и подведение итогов, получение результатов. Так что однозначно вот конец января будет для вас кульминационным периодом. Это время, когда могут происходить очень важные вещи в вашей жизни которые будут иметь отношение либо к работе, либо к вашим обязанностям. Но также на первый план из-за соединения Венеры и Плутона будут выходить финансовые вопросы, темы наследства или темы крупных покупок и продаж. 30 января Меркурий разворачивается в ретроградное движение в вашем седьмом доме. Так что в феврале у нас три недели Меркурий будет ретроградным. Учитывайте это. И более подробно о ретроградном Меркурии мы поговорим с вами уже в следующем прогнозе. До скорых новых встреч! Пока-пока! Кстати, обязательно подписывайтесь на мою страничку в Инстаграме, а также на мой YouTube-канал. До встречи!